Программа «Здоровая спина» с Надеждой Соколовой. Комплекс упражнений для грудного и шейного отделов спины. Начинаем с разминки. Ставим стопы параллельно и выполняем круговые вращения плечами. Включаем в работу плечевые суставы. По одному плечу, правое и левое плечо, вращение назад и добавляем разворот корпуса. Будьте внимательны, колени мягкие, разворачиваем таз, разворачиваем весь корпус. Увеличиваем амплитуду и выполняем круг рукой. Взглядом следим за рукой и разворачиваем весь корпус. Включаем работу косые мышцы и мышцы плечевого пояса. Уменьшаем амплитуду. Снова работают только плечи, разворот и плечи. Теперь остановились и только плечи. Плечи назад, свели лопатки, округлили спину, расслабили шею, покачали головой. Почувствуйте тепло между лопаток и почувствуйте, как ваша шея расслабляется. Движение спокойное в удобном для вас ритме. Контролируйте пресс, контролируйте поясницу. Снова возвращаемся к плечам, плечи вверх, плечи вниз, плечи вперед, плечи назад. Сводим лопатки, слегка округляем спину, правое левое плечо, тянемся плечом к уху, проверяем подбородок параллельно полу, и снова плечи вверх вниз, плечи вперед-назад. Разогреваем плечевой пояс, расслабляем его, делаем вдох, делаем выдох и продолжаем разминать шейный отдел. Голова вправо-влево, разворот головы вправо-влево, контролируйте ваш подбородок. Подбородок остается параллельно полу. Опускаем голову вниз, направляем взгляд вверх, слегка растягивая заднюю поверхность шеи, шею сзади. Расслабляем шею, опускаем голову вниз на грудь, покачать полукруг от плеча к плечу. Почувствуйте, как у вас согрелся плечевой пояс, область лопаток и область шейного отдела. Остаться внизу, покачать голову. И теперь подпираем затылок ладонью. Другая ладонь упирается в крестец. Меняем положение рук. Снова включаем работу плечевые суставы, чуть активнее. Разворачиваем голову в сторону локтя. Чувствуем, как у нас прорабатывается весь грудной отдел, шейный отдел. Последний раз. И ставим стопы параллельно еще немножко голова вправо-влево и теперь вверх вдох, вниз выдох, активнее разогреваем плечевые суставы активнее растягиваем наши бока. вращение таза. Когда мы работаем с грудным отделом позвоночником с верхом спины, конечно же нужно уделять внимание еще и низу спины руки вверх-вниз, впереди, от таза к голове, одним большим движением, чувствуем как у нас разогревается область лопаток, теперь голова вправо-влево, ухом тянемся к плечу, переведем кисти к плечам и вращение снова вращение руками в плечах раскрылись закрылись вот здесь начинаем включать в работу весь корпус постарайтесь смягчить колени подкрутить таз втянуть живот раскрылись закрылись последний раз также и удлиняем бока вправо влево таз зафиксирован и помним что мы не выгибаем поясницу прогиб сохраняется поясничный прогиб сохраняется но он естественный. Тянитесь вверх за рукой, сдержите это положение и чувствуйте вытяжение верхнего бока, старайтесь не падать вниз в бок. Другая сторона получается радуга, большая дуга. Возвращаемся в центр и снова разминаем область тазобедренных суставов и кресо, поясничное отдел вращения в одну и в другую сторону. Теперь делаем шаг правой ногой вперед, таз зафиксирован, уводим руки в стороны и начинаем разворачивать грудную клетку вправо-влево. Одна сторона и другая сторона на выдохе. Старайтесь, чтобы таз оставался зафиксирован. У вас работает грудной отдел позвоночника. Последний раз также меняем ногу. Стопы по одной линии. Одна нога впереди, другая сзади. Зафиксируйте таз и снова разворачиваем только плечевой пояс. Выдох на развороте, в центре вдох. Постарайтесь, чтобы таз у вас был зафиксирован. Последний раз также теперь снова раскрылись, закрылись. Снова разогреваем грудной отдел, улучшаем кровообращение в области грудного отдела, в области лопаток, колени мягкие, таз подкручен. Последний раз также делаем шаг шире. Раскрываем носки на 45 градусов. Переход вправо-влево. Добавляем круг плечом. Здесь у нас работают ноги, тазобедренные суставы, низ спины, конечно же, бока и плечи. Выполняем круг рукой. Одна сторона, другая сторона. Взглядом слегка следим за рукой и не выгибаем поясницу. Корпус чуть-чуть наклонен вперед. Остановились. Собираем кисти раскрываемся, разверните кисти, разверните руки из плечевого сустава. раскрылись, закрылись. Уходим вправо и остаемся в небольшом наклоне. выпад наклон, разверните грудную клетку, вниз вперед удержите это положение, возвращаемся и переход в другую сторону. Переход, наклон, небольшой разворот, тянемся вперед, разворот, возвращаемся, тянемся в бок за верхней рукой, не падаем на опорную руку, возвращаемся в пле, снова закрылись, раскрылись. Движение рук идет из плечевых суставов, разворот руки в плечевых суставах. Раскрылись, собрали лопатки, закрылись, округлили верх спины. Собираем стопы параллельно и уходим вниз в скручивание. Вот здесь мы повесим и дальше переведем руки на колени. Упираемся руками в колени, круглая прямая спина. Вот здесь обращайте внимание, руки в локтях мягкие, но они не согнуты. Не наклоняем корпус очень низко последний раз также поднимаемся вверх уходим в присед таз уводим назад возвращаемся и продолжаем также уводим таз назад живот держим спину держим шея продолжение спины не задирайте подбородок руки работают свободно вперед на уровень груди назад вдоль тела оставим руки на коленях подтянем спину круглая прямая спина Повторим все сначала. Второй подход. Неглубокий присед. Руки ушли назад. Вывели их вперед на уровень груди. Старайтесь, чтобы вес оставался на пятках. Не переводите колени вперед. Вы должны чувствовать, что у вас работают ягодицы, бедра, живот. Низ спины. Живот подтянут. Оставить руки на коленях. Круглая прямая спина. Снова тянемся. последний раз также поднимаемся вверх делаем шаг шире раскрываем носки на 45 градусов руки в стороны и снова переход вправо влево добавляем разворот руки в плечевом суставе прокручиваем руку в плечевом суставе взгляд направляем в сторону руки у нас здесь работают руки плечевой пояс Работают плечевые суставы, работает шейный отдел. Ну и, конечно же, работают ноги, бедра. Контролируйте пресс, слегка можно наклонить корпус вперед. Продолжаем так работают только ноги. И добавляем разворот корпуса. Переход, разворот, вернулись. Переход, разворот, вернулись. Переход, разворот, вернулись. Выдох на развороте. В центре вдох. И не торопясь, чередуем одну и другую сторону. Останемся в центре, снова прокручиваем плечевые суставы, закрываемся. И снова прокручиваем руки в плечевых суставах, закрываемся, подкручиваем таз, выпрямляем спину. Последний раз также и снова уходим в присед. Присед неглубокий, вес на пятках, спина прямая. Проворачиваем руки в плечевых суставах. Ладонь разворачивается в пол, в потолок. Переводим руки на уровень груди и снова проворачиваем в плечевых суставах, чувствуем, что у нас активнее работают мышцы вокруг плечевого сустава и верха спины. Округляем спину, выпрямляем спину, круглая прямая спина, живот держим. Последний раз также Руки повисли вниз, вы расслабили их, а теперь развели руки в стороны и собрали лопатки руки, как крылья. Округлили спину, раскрыли руки, округлили спину, округлили руки, раскрыли спину. Чувствуем тепло, которое струится по позвоночнику, и все время держите ваш пресс. Не выгибайте поясницу, постарайтесь, чтобы поясница сохраняла естественный прогиб. Останьтесь внизу, повисли и потянулись вниз, расслабились. Переводим руки на колени, поднимаемся вверх. Остаемся в приседе, разворачиваем плечи вправо-влево. Одна рука уходит на ягодицу, другая по диагонали уходит на колено продолжаем также чередуем одна другая сторона и поднимаемся вверх делаем вдох выдох еще раз вдох выдох оставляем руки вверху удлиняем по очереди правый левый бок тянемся за локтем наклона почти нет будьте внимательны переводим руки вперед и начинаем разворачивать локоть вверх-вниз. Руки как большой шар. Разворачиваем одной стороной, другой стороной. Чувствуем вытяжение по правому боку, левому боку вытяжение на ребрах. Разводим руки и снова закрываемся. Включаем в работу весь позвоночник, подкручиваем таз, втягиваем живот, округляем Вверх спины и взгляд направляем между ладонями, не выгибаем шею. Остаемся вверху, сбрасываем себя, расслабляем спину, медленно поднимаемся вверх, снова остаемся в приседе и снова разворачиваем плечи в одну и в другую сторону. Одна рука уходит на бедро, другая по диагонали на колено. И головой не вертим, вот здесь будьте внимательны, приоткрываем плечо, раскрываем плечо, раскрываем грудную клетку. Прорабатываем грудной отдел позвоночника. Если некомфортно, уменьшайте амплитуду. Старайтесь, чтобы амплитуда тогда была меньше. Если чувствуете, что получается, увеличиваем амплитуду, уводим кисть за ухо с бедра. С бедра уводим руку на ухо. Теперь круглая спина, поднимаемся вверх, делаем вдох. Выдох, собираем пятки, разводим носки и уводим руки в сторону. Сохраняем прямой угол в локти и подтягиваем локти к талии. Вот прямой угол сохраняется. Будьте внимательны: у нас зажаты ягодицы, внутренняя поверхность бедра. Подкручен таз, подтянут живот, и работает область плечевых суставов, область между лопаток, грудной отдел позвоночника. И внимательно, внимательно, не торопясь, спокойно подтягиваем локти к талии, оставляем руки вверху и начинаем разворачивать кисти параллельно полу, как будто продавливаем что-то, продавливаем, ну, допустим, вату, продавливаем вниз. На выдохе последний раз также и сводим кисти вперед, в стороны. Вот здесь будьте внимательны, у нас Движение рук идет из локтей. Лопатки сильнее не сводим. Они и так будут работать. Постарайтесь, пожалуйста. Сейчас переводим кисти к ушам. Локти остаются на месте. Не опускайте локти вниз. Последний раз также. Теперь снова делаем шаг шире. Переход вправо-влево. Одна сторона, другая сторона. Руки на уровне плеч. И снова начинаем прокручивать руки из плечевых суставов. Одна сторона, другая сторона. И снова взгляд направляем в сторону руки. Включаем в работу шейный отдел. Почувствуйте, как мягко, спокойно ваше тело согрелось. Остаемся в центре. Поднимаем пятки, остаемся на полупальцах. Подкрутить таз, подобрать живот. Постарайтесь почувствовать, что у вас все тело. Сейчас подтянуто и собрано. Лопатки собраны. Опустились вниз, расслабились. Перешли вправо. И перевели ногу на пятку. Левую ногу на пятку. И наклоняемся к левой ноге. Переходим вправо, наклоняемся к левой ноге. Левую ногу переводим на пятку. Спину держим. Живот держим. И вот будьте внимательны. Снова головой не вертим. Опускаем руки вниз, поднимаясь, разворачиваемся вправо. Тянемся руками к левой ноге, разворачиваясь, поднимаемся и разворачиваемся вправо, вверх по диагонали. Включаем в работу всю спину, включаем в работу косые мышцы. В этом упражнении есть дополнительный приятный эффект. Работают косые мышцы, которые формируют нашу талию. остаемся в центре и все меняем в другую сторону уходим на левую ногу тянемся к правой ноге переводим правую ногу на пятку разворачиваем корпус к правой ноге и продолжаем также на выдохе наклон Остаемся внизу и от правой стопы тянемся по диагонали влево, поднимаемся вверх, из небольшого приседа, потянулись, выпрямились вниз, наклон вверх, вытянулись по диагонали. Продолжаем также. Последний раз также опускаем руки вниз, переводим руки на уровень груди и снова переход вправо-влево. Добавляем разворот корпуса. Вот здесь мы снова с вами разворачиваем наш корпус и стараемся не вертеть головой. Корпус слегка наклонен вперед, не выгибайте поясницу, держите живот. Старайтесь, чтобы движение было спокойным и плавным. Последний раз стопы собираем параллельно и снова проворачиваем руки в плечевых суставах. Наклон и снова проворачиваем. Хорошенько прорабатываем область плечевых суставов. Все мышцы, которые формируют, которые держат плечевой сустав, сейчас работают. Уводим руки на уровень груди и проворачиваем руки. Не забывайте держать пресс, держать спину. Таз отведен назад, вес на пятках, живот подтянут. Опускаем руки на колени и округляем спину. Тянемся, расслабляемся. И еще раз так же. Последний раз также и опускаемся на ягодицы, собираем стопу скрещенно и выполняем наклон вправо влево, не заваливаясь на опорную руку, тянемся за верхней рукой, чередуем одна сторона, другая сторона. Оставляем руки на коленях и снова работает шейный отдел, голова вправо-влево. Последний раз также переводим руки вперед, разводим их в стороны, на уровень плеч и толкаем прямые руки вниз. Разворачиваем локти назад, толкаем назад. Чувствуем опять же область, грудной отдел позвоночника. Переводим руки вверх и как будто от головы тянем что-то до уровня плеча. Постарайтесь, чтобы руки были слегка напряжены. Не перенапрягайте их, но и не расслабляйте. Легкое напряжение. Возвращаем руки вперед, переводим их в стороны и начинаем поднимать плечи. Вот здесь будьте внимательны, обратите внимание на ваши лопатки. Почувствуйте, что правая и левая лопатка поднимаются вверх равномерно. Стряхните и снова выполняем наклоны в стороны. Правая левая сторона. Не заваливаемся на опорную руку и тянемся за верхней рукой. Последний раз также переводим руки на колени. И снова раскрыли руки в стороны и выполняем небольшое вращение. Вот здесь будьте внимательны, у нас работают руки, но не плечи. Плечи мы не поднимаем, работает рука из плечевого сустава. Мы конечно же будем чувствовать мышцы руки, но кроме этого мы будем чувствовать грудные мышцы. И, конечно же, область между лопаток. У нас сегодня активное прогревание этой области. Выполняем вращение в другую сторону. И вот здесь ощущения немножко поменяются. Вы будете чувствовать, как у вас работают мышцы, которые формируются свод шеи. Не ускоряйтесь, старайтесь работать медленно. Полный круг – это вдох-выдох. Последний раз также переводите руки вперед, собирайте их и тянемся. Уводим руки вверх, тянемся. Вытягиваемся за макушкой, плечи не поднимаем, плечи опустить. Почувствовать приятное тепло, которое строится по рукам, по плечам. Опускаем руки на колени, меняем ногу. Впереди другая нога. Ноги скрестно, впереди другая нога. И все сначала. Начинаем выполнять наклоны в сторону помним что на опорную руку мы не заваливаемся тянемся за верхней рукой последний раз также уводим руки вперед разводим их в стороны и начинаем толкать прямые руки вниз вот руки как будто упираются в стену и мы должны чувствовать низ руки плечи не поднимаем лопатки слегка сведены Разворачивайте локти назад, толкайте руки назад. Последний раз также уводите руки вверх и сверху тяните до прямого угла. Как будто сверху что-то тянете, ну, например, резинку, но не очень тугую. Фиксируйте локти на уровне плечевого пояса и собирайте лопатки. Оставляем руки на уровне плеч, тянем плечи вверх-вниз. Снова почувствуйте, что правая и левая лопатка поднимаются равномерно. Собираем обе руки, тянемся вперед, расслаб отдыхаем, Снова вводим руки в сторону начинаем выполнять вращение руками. Помним, что у нас работают не плечи, а работают руки из плечевого сустава, работают мышцы вокруг плеча, работают мышцы груди и область лопаток. Вращение в другую сторону. Помним, что у нас переключается внимание на мышцы верха спины, то есть Мышцы, которые формируются вот шея, сейчас будут активно у вас работать. Последний раз также уводите руки вверх, удерживайте их над головой. Опускайте руки вниз, переводите их вперед, собирайте их в замочек, тянемся. И теперь переходим ягодицами на пятки, садимся, упираемся. Ладонями основанием ладони у колен и тянемся спиной назад. Втяните живот. Постарайтесь почувствовать, как у вас потянулась вся спина. кистевой упор, опора на кисти, круглая прямая спина. И вот здесь можно чуть больше акцент на область лопаток. Опускаем голову к локтям, тянемся лопатками вверх. При этом последний раз также опускаемся ягодицами на пятки. широко разводим локти и как носом скользим по полу собираем лопатки и как будто бы хотим пролезть под какую-то ленточку не ускоряемся абсолютно спокойно на выдохе теперь Подкручиваем таз, круглой спиной наплываем вперед, вниз, как будто отжимаемся, круглой спиной поднимаемся вверх, возвращаемся. Продолжаем также. Движение начинается с подкручивания таза. Круглая спина, живот в себя, наплыли вперед, локти в стороны, голова висит вниз, тянет за собой шею. И еще раз так же. Собираем обе руки, уводим их вверх, тянемся. Переводим руки вперед и соединяем эти два движения. Скользим носом вперед, прогибаем поясницу, собираем лопатки, локти разводим в сторону, вверх округляем спину и круглой спиной возвращаемся назад и продолжаем также скользим носом по полу поднимаемся вверх круглой спиной уходим назад все время держите живот и все в обратную сторону Круглой спиной наплываем вперед. Раскрываем локти носом. Скользим обратно, собирая лопатки и вытягивая позвоночник. Чувствуйте, как у вас работают мышцы рук, плечевого пояса. Почувствуйте, как у вас работает область лопаток. Опять же, чувствуйте, как у вас прогрелся весь грудной отдел позвоночника. Собираем обе руки тянемся, переходим на колени, руки вдоль тела, спина напоминает горку и работают руки вверх-вниз, работают мышцы вдоль позвоночника, многораздельная мышца, которая о, идет с правой, с левой стороны вдоль позвоночника, оставляем руки вверху, удержали и теперь разводим руки до уровня плеч, удерживая при этом наклон корпуса, держим пресс и не выгибаем поясницу, но и не круглим. Вот здесь будьте внимательны, спина должна быть прямой. Последний раз также раскрываем колени, опускаемся вниз и расслабляемся. И еще раз также. Еще один подход поднимаемся тело горка работают руки оставляем руки вверху подтягиваем локти на уровень плеч, собираем лопатки, Продолжаем также. Последний раз также снова раскрываем колени, опускаемся вниз, отдыхаем, тянемся. Опускаемся на ягодицы. Теперь переводим руки на колени, уходим вперед, тянемся. Я надеюсь, что вы почувствовали, как ваш позвоночник разогрелся, размялся, вы почувствовали мышцы в области грудного отдела позвоночника, вы почувствовали, что у вас растянулась шея. И на сегодня это все.